Мне почему-то кажется, что ты не простой мужик, каким кажешься. Я знаю, что ты развил свое быстродействие до совершенства. Я знаю, что ты шаришь за игру и пришел посмотреть, что же здесь интересного скажут и покажут. Давай сначала с фирменного мува стартанем. Поэтому... Здарова, мужские мужчины! Снайперские винтовки! Класс, который закрыт для подавляющей массы игроков. Не ну, типа он открыт, только профитно с ним могут играть немногие. Как ты думаешь, протобрат, почему так происходит? Я с твоего позволения отвлекусь буквально на одну минуточку и вот что тебе поведаю. Я заметил вот какой приколдес. Под конец каждого сезона гаснет интерес к колдушке, потому что все основные ивенты добавили, все события прошли, рулетки, ящики уже появились и нет каких-то тайн и новых мувов. Думаю, со мной согласятся коллеги по цеху, что бывает под конец сезона ломаешь голову, чтобы снять и релизнуть. Ну, как бы, если что, у меня много идей, которые я не реализовал, так что не переживайте. И помимо этих идей, бывают еще какие-то небольшие зарисовки, спонтанные мимасы, жесткие мувы и прочие видеоматериалы и идеи, которые пылятся в ноуте или в моей голове. Поэтому я все это хозяйство буду выкладывать в ТикТок. Сорян, если кто-то сейчас скорчился от боли, на самом деле это неплохая социальная сеть, жалко, что там доминируют тпшечки и прочая нечисть. Поэтому, если вдруг ты там сидишь, отец, прости господи за это, то залетай ко мне и зырь, какие приколдысы я там выпускаю. Надеюсь, я не тупею, или же, может быть, я уже отупил... Короче, неважно, чекай, ссылка в описании, ну или в поиске поищи. Так, это было небольшое отступление, а сейчас еще раз зададим себе вопрос, почему не все могут играть за снайперов? К сожалению, из-за особенности управления, нужны минимум 4 пальца с разделенными кнопками стрельбы и прицеливания, чтобы делать фазумы, ноу скобы и другие акробатические элементы. Я знаю, брата-брат, что ты давно ждешь от меня киноматериал про мою раскладку. Подожди чуть-чуть, он в ближайшее время появится. Почему я начал разговор вообще про снайпинг, количество пальцев и прочую движуху? Потому что, как ты уже догадался, в гостях у нас снайперская винтовка бандит, которая существует только для одной цели: хуеть! Направо и налево вражину но есть кое-какие особенности. Для начала хочу отметить потрясающую подвижность данного аппарата. Даже без модулей у этой снопы хорошая подвижность, хорошее время зумирования и отдача, на которую можно вообще хрен забить. Одно слово конфетка. Но по зубам она будет немногим, потому что активно с ней играть можно только на ближних и средних расстояниях. При условии, что снайпу вы будете собирать фаст зум. И я сначала ей накрутил самый бешеный фаст который только можно сделать в колде у снайперок. И понял, что это немного неоправданное действие. Все из-за того, что у нас небольшой магазин и, как мы знаем, небольшой урон, к тому же работаем на ближней и средней дистанции, поэтому я заменил один модуль перком ловкость рук, чтобы более-менее быть на подхвате для раздачи свежайших путевок на респаун. Кстати, таких же свежайших, как инфа о грядущих тайнах и секретах в обновлениях, демонстрирующим брата братом почти футгеймера Он еще и лайфхаки с гайдами покатывает и годные Харки рассекречивает, самое главное, что этот батя старается и не покладая рук, достает самую инсайдерскую информацию для меня и тебя, мужик. А прямо сейчас он еще и конкурс божественный запустил у себя в кинотеатре, тоже что ли поучаствовать? Но для этого сперва нужно сделать летс Go. по ссылочке в описании. Вернемся к бандосу. Я почему-то убежден, что эта снайперская винтовка нужна исключительно для фазумов, фликов и ноузумов. Я, когда начал на ней играть, столкнулся с проблемой тайминга. Потому что мой мейнган это локус и его АДС с модулями медленнее, чем у бандита. А еще я уверен в том, что лучше всего выбрать одну снайпу и ее оттачивать на постоянке. Но для общего развития не забывать про остальные. Я бы рекомендовал бандит для тренировки фазума с аимом на маленьких картах. Так получилось, что когда я писал материал, меня закидывал на хай хайрайз, на котором есть большие расстояния и открытые площадки. И вот как раз таки на таких дальних расстояниях я проигрывал локусом и дейлкьюшком, причем выстрелить всегда я первый успевал, но вот пробитие было очень грустное, поэтому с ней надаль не посидите, не почилите где-нибудь в тепле. Очень агрессивная и быстрая по своему характеру снайперская винтовка, я лично вот как ее собрал. Четырехкратник, вешаю по привычке, вместо него можно и приклад взять. Но лично мне именно с этой комплектации нравится рассекать в рейтинге. Бандит – самая маневренная снайперская винтовка с ваншотом в верхнюю часть модельки на ближней и средней дистанции. Для развития моторики она прям самый сок, ибо требует от себя умелого обращения. Скажу так, для фрагмуликов и просто для тренировочки самое то. Причем сегодняшний бандит немного получше себя ведет, чем когда-то. Пробиваемость по стабильнее сделали. Это я могу сказать, ссылаясь на свой старый кинофильм про бандит. Так как я привык к локусу с его таймингами, бандитом я не люблю долго играть. Лично мне не нравится урон на дальних дистанциях, а еще не нравится звук выстрела. Возможно, я придираюсь, но что поделать, если вся моя внутрянка не может и не хочет его принимать. Но по всей сути, на определенных расстояниях это очень сильная волынка, на которую нужно уметь играть. Опять повторяю, Чуть позже, брат-обрат, -а -брат, подгоню тебе интересные снайперские киноматериалы. Кстати, нарезочки с крутыми моментами и мемасами я уже обовсю делаю в ТикТоке. Так что ты давай там залетай, только никому не говори. Слушай, брат, -а брат я бы хотел узнать, чего конкретно хочешь ты увидеть в данном кинотеатре, касаемо снайперских движух. Чиркани в комментариях, я обязательно все чекну. Можешь описать, не отвлекаясь, потому что появляются рандомные комментарии. А за ними топовые. Убедительная просьба, брата братья Сейчас на улице холодно. Ходите в подштанечках, Не выпендривайтесь в такой холод. Ничего у вас не вылупится. Это я к тому, что дома мискликнул и выбрал скин без берегательных вторых штанишек. Потом был какое-то время на улице и как итог лоу горло. Сорян, олдовые мужики. Сегодня вспомним бывалые треки и не забудем кулак шибануть и про ТикТок не забывайте. Все, все полезные ссылки в описании под киношкой. А мы погнали понемножку. Брата, брата, брата, брата, брата, брата и брата, брат, я хочу рассказать, что с НА45 не надо играть, не надо играть, лучше локу захвати, Арктику при береги. Ты элькюша берегись, парень, берегись. Ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, на ама, ама, ама, you could never ама, my cry And now you know ама, по приколу залетел Английский куплет на английском куплет Эй, брата, брат, я хочу рассказать Что с НА-45 не надо играть Не надо играть Лучше локу захвати Арктику при С Д Кьюши разомнись, берегись, парень, берегись. Но когда очень хочется, И бывает так, что со снайперской винтовки не летит чувак. Я беру Эн И тогда. Да, брат, я хочу рассказать, что с НА-45 научись играть играть Но лучше локу захвати Актику прибереги С ДЛ клюшей разомнись Берегись, парень, берегись Ама, a, ама, a, I'm a, I'm a, I'm a boy living, living so loud You could never have my cry английском вам пропел, сам не знаю, что хотел, по приколу залетел на Английский куплет, на английском куплет, ама-ама-ама-ама, провенут весай.